Добро пожаловать в Таиланд. Меня зовут Чередников Игорь, и вы меня постоянно спрашиваете на этом канале, откуда я беру деньги на то, чтобы здесь жить. Нет, я не мажор, как некоторые думают. Нет, я не работаю здесь в Таиланде, я зарабатываю деньги удаленно и делаю это еще с 2003 года. Это позволило мне уже давно начать путешествовать. Сейчас последние пять лет я живу в Таиланде. Я живу здесь не постоянно, я сюда то приезжаю, то езжу в другие страны. Но факт в том, что еще пять лет назад я смог сюда переехать и первые два года я здесь был безвылазно. И все это только благодаря тому что я умею зарабатывать деньги в интернете и вы меня постоянно спрашивали ну как как сделать то же самое и я решил что я начну вас учить это делать абсолютно бесплатно я не продаю вам никакие курсы по заработку и для этого еще четыре месяца назад я открыл канал деньги есть деньги есть На ютюбе который называется вот написано хэштег на футболке деньги есть именно так называется канал напишите в поиске youtube либо переходите по ссылке в описании вы найдете этот канал где я действительно рассказываю вам как начать зарабатывать деньги в интернете и это никак не связано с ставками на спорт это никак не связано с какими-либо пирамидами или еще какими-то мутными схемами которых 99 в интернете которые сейчас очень популярны активно тиражируются нет я рассказываю только про те схемы которые реальные доступны действительно каждому соответственно на этом вы можете заработать как минимум например свои там первые 100 рублей первые тысячи рублей несколько тысяч рублей и так далее и смысл здесь в том чтобы дать вам понять деньги в интернете это не что-то мифическое это не розовые единороги неважно вам 13 лет вы пенсионерка или где-то между этими возрастами находитесь неважно вам не нужны при этом какие-то финансовые вложения вам не нужны начальные знания единственное что вам нужно это что у вас был ноутбук компьютер или телефон и доступ в интернет для того, чтобы вы смогли зайти на определенные сайты, про которые рассказываю и начать там выполнять задание Деньги есть. И люди у меня уже давно начали писать о том, что, вау, я не ожидал, действительно это все работает, спасибо тебе, спасибо за твои советы, и я действительно начал зарабатывать там, начал или начала начали зарабатывать первые деньги люди они мне пишут э, благодарят о том что я наконец-то развел их мифы о том что это сложно это невозможно или что они до этого только теряли деньги деньги есть при этом я вам рассказываю про различные способы заработка и не только про те где можно заработать какие-то копейки там 100 тысяч рублей я вам рассказываю про те способы заработка про свой личный опыт например на фрилансе когда я был еще дизайнером сколько там лет назад я начинал с этого то я зарабатывал несколько тысяч долларов. Когда я этим прекращал заниматься, я уже жил в Таиланде, работал на тот момент с крупнейшими брендами, которые точно любой из вас знает, они известны во всем мире. Это Lace, Jellyette, Clear, виза Я даже все не помню, если честно. Я покажу на экране, с какими брендами работал, одни из этих брендов. И зарабатывал я при этом в районе где-то там 3-4 тысячи долларов в месяц без проблем. Изи и мог путешествовать. Те, кто давно уже добавился ко мне в друзья ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, уже давно знают про этот канал. Деньги есть. И давно меня смотрит, часть зрителей с этого канала. Это видео я записываю специально для тех, кто еще об этом не знает. И это видео специально для вас, потому что вы меня так активно просили. Поэтому, пожалуйста, переходите на этот канал смотрите видео ставьте там лайки пишите комментарии подписывайтесь включайте колокольчик и кстати на этом видео тоже не забудьте меня поддержать если вам нравится моя инициатива потому что я с вас не беру никакие деньги наоборот я трачу свои деньги я трачу свое время я хочу приносить пользу обществу и поэтому я делаю это для вас в том числе сегодня выходной я пришел сюда для того чтобы снять это видео и рассказать вам об этом поэтому если вы хотите тоже поддержать меня если вы инициативный человек не забудьте поставить лайк этому видео написать абсолютно любой комментарий в поддержку и будет совсем уж классно если вы еще поделитесь куда-либо этим видео под этим видео вы найдете кнопку поделиться нажмите и вы увидите что вы можете отправить это видео в WhatsApp, в telegram в facebook вконтакте в Viber. друзья я желаю вам тоже, чтобы вы смогли путешествовать спокойно, свободно в любую страну, ездить в любой город и могли зарабатывать удаленно. и Либо если вы, например, не обязательно для тех, кто хочет путешествовать, это подходит для тех, кто, например, не трудоспособен или для тех, кто не может найти работу. На самом деле это огромная польза. Заработок в интернете это огромная польза. Желаю вам зарабатывать побольше денег. С вами был Череньков Игорь. Канал ⁇ Деньги есть ⁇ Увидимся в новых видео. Пока. Деньги есть.